В гостях хорошо, а дома лучше. There is no place like home, говорят англичане. Приветствую всех, меня зовут Достон, э, и на курсе Английский за 26 урок, в котором мы разбираем э, очень интересные темы с грамматикой и разговорным английским, которые пригодятся вам в реальной жизни. И сегодня мы поговорим, как вы поняли, о э, вашем доме, about your Home. Также можно сказать, если вы живете в пригороде, это будет suburbs. In the... In the suburbs. А здесь, скажите, пожалуйста, я живу а, за городом. I live in the suburbs. suburbs, да. В Я живу в пригороде. А, также можно сказать, если вы находитесь недалеко от какого-то места, к примеру, станция, да, недалеко от станции. Uh, это можно сказать quite close, то есть uh, довольно-таки близко, если дословно переводить. Quite close to the станция. Station. station. To the station, да. Или какое-то любое другое место можете назвать. Вот, скажем, station. А, Тамила, yeah. где вы живете? Where do you live? I live uh, in the Right in the center? Yes. И что находится рядом с вашим домом? Um, station. Station? Yes. <laughs> Кольцо uh, Хорошо. Давайте теперь поговорим о типе строений домов. Type of the uh, building. <coughs> Type of the building. Это может быть как многоквартирный дом. Это у нас получается apartment building или flat. И также может состоять из множества квартир. Квартира это будет flat или apartment. Хорошо. Какие вы виды домов знаете? Потому может помочь им? Особняк а, может, да, у вас, если вам повезло, вы можете жить в особняке. Особняк это будет меншн, да? Mansion. Или дуплекс э, Вы слышали о таком строении? Да. дуплекс yes, Это duplex. когда что 2, 2, это? Два этажа. Два этажа. И 2, 3, 2, 3. Могут, да, могут также две семьи делить да? Если знаете, также есть такой фильм дуплекс Да, по сталушку. Вот, давайте, да, также у нас может быть дача, да? Дача – это vacation house, location. Или также э, дача от русского пришло, vacation house или просто дача. Хорошо, а давайте теперь зайдем в наш дом, и что у нас, какие у нас комнаты могут быть у нас дома? Living room. Кухня, спальня, спальня. Хорошо, давайте а, некоторые пишем, да? Кухня, где mm -hmm. <laughs> Было. <laughs> Хорошо, что у нас там не было еще? Жилл-рум. Да, давайте. Кто, кто не знает, давайте послушаем. Жилл-рум. А, еще также у нас есть а, туалет, как сказать. Tu yeah. Туалет? Нет, туалет. Бастер. Bathroom. Да, ну в может быть или what's a closet. Это то есть имейте в виду комната для туалета. Да? А, хорошо. И холл, а, например, да? Или место, где вы учитесь или работаете. Можно назвать просто стадий. Место, где вы учитесь или можете также даже работать. А, да, и также важный момент сказать, на каком этаже находится ваш дом. И здесь загвоздок состоит в том, что flats или apartments может быть, к примеру, в британском английском мы называем этажи, то есть, да, то есть первый этаж в британском английском называют ground floor, потом уже идет first floor, это уже по-нашему получается второй этаж, они называют первым этажом и так далее. Да? А в американском можно ground floor и также first floor, это получается первый этаж. Хорошо, чтобы не путать, например, если вам нужно uh, на третий этаж. Скажите, пожалуйста, мне нужно на третий этаж. So I want to boot soрт floor. На британском. А, ah, to second floor. На четвертый, да? So. Не, вам нужно на четвертый. Скажем, вам нужно на четвертый. Не-не. Четвертый получается в британском. На британском, да. Американском. Uh, uh, Американском то же самое, как у нас. На сордфу. Да, а в британском мы добавляем, получается, выше, да? Поняли? Да, то есть... Um, Short если это на британском этаж, на втор... второй да? этаж. Вы говорите на второй, например. А, ой, я забыла забыла. Скажем, давайте скажем, а вам нужен на второй этаж. Скажите это на английском, если вы живете в Британии, скажите. I скажем. need second floor, а ah, first floor. Yeah. Third, third floor. So выше. Потому что первый этаж считается ground floor, ground floor так называют. Да? Потом floor. идет first floor, first floor. это по-нашему второй этаж. А uh, ah. third. Why, why, why so? Потому что выше. <laughs> они первый этаж, а британцы первый этаж yeah, называют ground floor. Третий этаж, у них будет second floor или third floor. Третий этаж у них будет fourth, четвертый этаж у них уже будет. Понимаете? Первый этаж, который мы называем, они говорят это ground floor. Дальше второй этаж они говорят уже first floor и так далее После Выше выше идет second Да, second Но и если вам нужен второй этаж, по-нашему, угу. вам нужно сказать третий этаж Third floor. Угу. Okay. Okay. Well. Хорошо Ладно, это немножко для начала всегда может быть yeah, сложно. Yeah, floor, Да, это первый вопрос Да-да-да, ну, навряд ли, что первый, но такие моменты нужно учитывать Потому что если вдруг вы скоро поедете в Великобританию, вы должны это знать, да? Хорошо. И, да, и, как я сказал, flats называют в британском английском, а apartments в американском. Есть такие различия. А, да? Или, например, вам нужно наверх. Это у нас получается upstairs. Up. Да? Upstairs на какой-то там... Upstairs. Это может быть внутри дома. Up, да? то есть наверх. И stairs это у нас... Лестница, да? лестница, лестница. А если нам нужно вниз? Да? Downstairs. Downstairs. Downstairs. Отлично. Также можно в рассказе о своем доме, вы также можете упомянуть, первое, это дом принадлежит ли вам этот дом? Вы можете сказать, I, если вы не снимаете дом, и он вам принадлежит, к примеру, I own the house, да? Вы, то есть, являетесь... Мапокады. Не-не-не, этот ваш дом, и вы его используете, да? Ну я не знаю, да. Каждый месяц плачу, он не мой. Нет, это уже по-другому. I own the house, это значит ваш дом. Uh, Мне принадлежит этот дом. И также вы можете снимать, как вы сказали. The... I rent. Да. Rent это будет снимать. Uh, То есть аренда. вы платите uh, каждый месяц или каждую неделю uh, аренду, да? I rent the house. Uh. So, в этом случае you don't own it, то есть вам это не принадлежит, и вы you pay uh, the rent. Uh, хорошо, что мы также можем сказать о доме? Он может быть большим или, или huge, да, огромным может быть ваш дом. Uh, какой у тебя дом? Uh, you have huge or have small house. Huge, huge house. Huge house. And what about you, Танила? Huge house. I have huge... I have huge house. Также можно сказать... Light, да, мой дом светлый, или dark, если он темный. Если у вас соседи есть, если они часто шумят, что происходит у нас? Noise, да, noisy, можно также сказать. noisy, это у нас получается шумный. Или противоположное этому слову. Quiet. Насчет дома мы уже полностью поговорили, давайте теперь затронем грамматику, и грамматика сегодняшнего урока – это исчисляемые и неисчисляемые существители.